Здравствуйте! Решил вот записать видео. Наконец-то пришел мой долгожданный заказ с интернет-магазина wikimart. Xyz. На канале увидел ссылку. Сошел по ссылке, посмотрел. Понравилась мне продукция магазина. Выбрал себе ножи в чаке. Мне очень они интересны стали. Начал увлекаться готовкой в Казани. Вот, решил приобрести себе нож. Один в подарок нож. Решил купить другу. Один себе. Вот, и как раз проходила акция на два пчака берешь, один в подарок. Вот такие замечательные ножи. Позже покажу их ближе. Сейчас хотел рассказать для тех людей, которые хотят заказать на в интернет-магазине Wikimart Xyz какую-то продукцию, но сомневается. Я в свое время тоже сомневался, раздумывал долго боялся то, что отправлю деньги, потому что условия магазина стопроцентная предоплата. Вот, и сомневался отправлять деньги, потому что боялся, что есть вероятность того, что. Есть много магазинов разных бывает, которые им деньги отправляешь, они потом продукцию не, не высылают. Интернет-магазин оказался честным. Вот. Приятно было с ними работать. Когда я оплатил заказ, со мной девочки по интернет-магазину созванивались, рассказывали мне о том, где находится мой груз. Дали мне трек, я отслеживал по треку. Вот, то бишь э, все было отлично. Спасибо, хотел сказать огромное магазину за то, что все доходчиво девочки рассказали, описали, на все вопросы ответили, которые не, необходимо нужны были. Вот, и сейчас расскажу, покажу поближе ножи. Вот заказал вот такой нож себе. Это нож называется средний пчак черный рог он классный нож очень мне понравился все ножи мне понравились которые пришли очень э, такое исполнение качественное вот. здесь натуральная рукоять идет из рога тут из белого рога это пчак средний белый рог и пчак средний черный рог Отличное исполнение, очень красивые, они красочные. Я вот заказывал в город Воронеж. за то, что я заказал два пчака, интернет-магазин мне сделал восхитительный подарок. Вот такой шикарный нож мне пришел в подарок пчак. Но это уже размер большой. Он больше, побольше, чем предыдущий, который модели я показывал. Вот подписан был наклеечка, то что подарок идет. Вот в такой коробке, коробку я заказывал тоже на сайте, я ее покупал за 100 рублей. Вот в эту коробочку не упаковали, вот такой мягкий материал, все запаковано было качественно, сверху стреч лентой была замотана коробка, ну аккуратно все пришло, ничего не мятый, все хорошо дошло. Я очень доволен своим заказом. Видео это я снял для тех людей, которые все сомневаются, заказывать или не заказывать в интернет-магазине wikimart.xyz Я рекомендую этот магазин. Положительно отношусь к нему. Еще буду неоднократно заказывать в нем разные вещи. Мне нравится в нем. Вот, Так что не, не бойтесь. Заказывайте. Все будет хорошо. Все придет. Продукция отличного качества. Вот я поближе покажу ножи. Качество супер. Ножи очень острые, как лезвие. Лезвие просто как бритва. Уже я пробовал ими резать, они отлично режут. Одно удовольствие работать на кухне, вот что-то готовить. Все, спасибо за внимание. Всем пока.